здравствуйте меня зовут Елена и вы на моем канале о вязании сегодня я хочу показать вам как я вяжу подклады для своих беретов мы уже с вами связали вот такой берет и сейчас вот для него покажу как буду вязать подклад подклад я уже вам говорила можно вязать из любых ниточек я вам покажу просто принцип как связать подклад для этого берета. А вы уже будете ниточки подбирать сами. Вот в этом берете у меня подклад связанный. Он связан из тех же самых ниточек, что и связан сам берет. Вяжу, вяжется очень просто все. Вяжется столбиками с одним накидом. Вяжется все по кругу. Со столбиками подъема, с воздушными петлями подъема. Можно вязать и по спирали, но мне больше нравится, когда вот с подъемом. Так, начнем с вами вязать. Для вязания берета я использовала пряжу Alize Суперлана Classic. В этой пряже 280 метров, в 100 граммах. Так, 75 это акрил и 25 шерсти. Вот мне как-то жалко немножко вот такую хорошую пряжу использовать на подклад. Здесь вот у меня просто были остатки, поэтому мне нужно было использовать. А вот с этого моточка у меня осталось вот столько. Тут совсем маленечко, на подклад не хватит. Новый моточек э, решила не начинать. Покажу вам. Из другой пряжи вот у меня есть начатый моточек. Я не знаю, что это за пряжа, но она немножко толще, чем и та пряжа, из которой я вязала берет. Ну, может быть метров двести пятьдесят 100 граммах принцип все равно от этого не поменяется начнем с вами вязать для начала вязания нам э, нужен был, будет крючок я взяла крючок два с половиной чтобы был э, подкладик поплотнее и вы подбираете крючочек под свои ниточки делаем Колечко Наматываем его на пальчик и набираем в это колечко, вяжем 3 воздушные петли подъема и вяжем еще 12 столбиков с накидом. Пересчитаем, чтобы не ошибиться, этот наш ряд, этот вот самый важный, первый. Так, я связала 12 столбиков с одним накидом. Если у вас пряжа потоньше, то вам нужно набрать то количество столбиков, которое будет делиться на 6 это может быть и 18, может быть больше, а может быть меньше. Все зависит от толщины вашей пряжи. Вы вот, э, как проверить, что вы там именно свяжите образец. Сначала с 12 столбиков. и Если у вас ровно ложится, вот как в берете, ровно ложится э, э, кружочек ваш, не, вы, э, не загибается как чашка и не фалдит в разные стороны, как юбка плесированная значит ваше количество петель к вашему вязанию подходит а если начинает допустим если она начинает собираться вот так в кружочек в чашечку значит вам количество столбиков нужно добавить количество столбиков должно делиться на 6 находим петли подъема и в самую верхнюю петлю вяжем соединительный столбик вот мы связали с вами первый ряд. Ниточку вот эту мы подтягиваем. Сейчас мы ее будем вязать второй ряд и прятать сразу ниточку. Опять вяжем 3 воздушные петли подъема. И дальше второй ряд мы вяжем столбик 2 столбика с одним накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Делаем накид и в каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем по два столбика с одним накидом так вяжем до конца ряда я хочу извиниться перед теми кто ждал подклад для берета раньше потому что два месяца назад я сняла видео по берету и пообещала что в следующем видео Покажу, как вязать подклад. Вот хочу извиниться, кто ждал, так и не дождался. Но вот сейчас показываю. Почему не дождались, ждали так долго, кому нужен был срочный подклад. Дело в том, что у нас с мужем изменились немножко жизненные обстоятельства. Мы всю жизнь прожили в Сибири. Вырастили детей, дети наши разъехались. И вот мы заскучали и решили переехать и мы из сибири из красноярского края мы переехали на кубань и вот уже мы полтора месяца живем на кубани 170 километров от восто западнее получается краснодара мы дом купили в станице Мы переехали из мало того что мы из сибири приехали на юг мы еще из города переехали в, в деревню в станицу Кому интересно будет посмотреть, как мы переезжали, как мы устраиваемся, у нас есть э, с мужем второй канал, называется «Переезд на юг. Мечты сбываются». Если кому-то интересно, заходите в гости к, на, к нам на второй наш канал и смотрите, как мы переехали. Как мы обживаемся, какой купили дом, в каком месте. Сразу хочу сказать, место нам очень нравится. Несмотря на то, что нам досталось очень много хлама в нашем новом доме. Дом мы купили недорогой. Ну вот поэтому и очень много еще заботы. Почему еще вот не снимала мастер-классы? Потому что все стояло в коробках, вещи пришли. Чуть больше месяца назад, все в коробках, в мешках. Вот пока мы разобрали, пока до, добралась я до своих спиц, крючков, до пряжи. И поэтому вот так долго получилось, не получалось снять продолжение к, бере, к видео о берете, про вот, мастер-класс для подклада. Так, вот закончили мы с вами ряд связали по 2 столбика с одним накидом в каждый предыдущий столбик в каждый столбик предыдущего ряда и вот также находим наши 3 воздушные петельки и в самую верхнюю петельку вводим крючок и вяжем соединительный столбик дальше опять 3 воздушные петли и следующие в первый столбик мы вяжем вот у нас такая получилась галочка в первый столбик мы вяжем 2 столбика с одним накидом во второй столбик мы вяжем просто 1 столбик с одним накидом и так будем вязать до конца ряда чередуя два столбика и один столбик ориентируешься что вот из этой галочки из двух столбиков предыдущего ряда в первый мы вяжем два столбика во второй мы вяжем один столбик так вяжем до конца ряда довязали до конца третий ряд также находим верх, верхнюю петлю из трех петель подъема, вводим крючочек в нее и вяжем соединительный столбик, подтягивая. Вот видите, все получается ровно никуда ничего не фолдит, не стягивает. Чтобы нам потом не ошибиться, сделали мы прибавку или не сделали, сразу поясню, что мы будем делать прибавочку. В каждый вот находим галочку, чтобы потом вам не считать столбики. Было видно сразу, сделали вы прибавочку или нет. Находим вот эту галочку из двух столбиков и в первый вяжем два столбика, во все остальные мы вяжем по одному столбику с одним накидом. Дальше опять находим галочку, вот нашу и в первый столбик делаем прибавку вяжем 2 столбика с одним накидом и в остальные вяжем по одному четвертый ряд начинаем вяжем 3 петли подъема вяжем вот находим нашу галочку из двух столбиков э, с одним накидом это предыдущий ряд и в первый вяжем 2 столбика с одним накидом Далее у нас получается до следующей галочки два столбика. Вяжем в каждый по одному столбику с одним накидом. То есть в четвертом ряду наш рапорт заключается в том, что мы в первый вяжем два столбика с одним накидом, потом два столбика в каждый и уже начинается следующий рапорт. Опять 2 столбика в один в, в столбик предыдущего ряда. Давно уже не снимала мастер-классы, уже немножко подзабыла, так что вы уж меня извините, если что-то не так, будем, наверное, учиться опять заново с вами вязать, разговаривать. И вот так мы вяжем с вами до конца ряда. Для тех, кто захочет посмотреть наш второй канал, я оставлю ссылочку под этим видео внизу. Вы можете зайти и посмотреть. Сразу хочу сказать, что нам очень нравится, что мы переехали. Мы выбрали станицу 40 километров от Азовского моря. Так расскажу сразу расположение. Станица находится у нас в Краснодарском крае, Коневской район, станица Ново находится 170 километров, получается западнее, чем Краснодар, даже, наверное, в северо западнее. 163 километра она находится от Ростова. Есть еще такой курортный город Ейск. Он стоит прямо на море на Азовском. 75 километров мы находимся от этого города Ейска. И 40 километров, если вот ближайшее место до моря, 40 километров на машине. Я считаю, что это вообще недалеко. 230 километров от до Анапы нам ехать и 400 с лишним до Сочи. То есть, есть при желании, можно сесть на машину и поехать. Хотите на Черное море, хотите на Азовское. Очень нам нравится. Мы купили дом. Участок у нас стоит на берегу реки. О чем муж всегда мечтал. Ему очень нрав... хотелось жить на берегу реки. А тут еще и получается у нас и река, и сад у нас. И дом мы купили уже сразу с газом. Конечно, оборудование немножко устаревшее. Постройки немножко устаревшие. Бабушка здесь жила одна. Уже сил не было, чтобы ухаживать за таким большим участком. Участок у нас большой, 34 сотки. Еще раз повторю, на берегу реки. Вот муж, Я сейчас снимаю мастер-класс. А муж пошел на рыбалку. Никуда ему далеко ехать не надо. Вышел из дома, спустился туда к реке. Там э, построены, у на соседском участке построены мосточки такие. У нас мосточек, мосточка нет. Мы потом позже себе тоже мосточек построим. Но вот сейчас пока занимаемся тем, что убираем старые постройки хозяйственные. Вот как только карантин закончится и сможем купить стройматериалы, значит будем строить курятник теплый, чего мы никогда в жизни с мужем никогда не делали. Сейчас вот учимся работать в саду, завели уточек, завели цыплят. Можете зайти посмотреть, какие они смешные, потешные, маленькие цыплята и утята. Ну, нам очень нравится, мы... Жители городские, хотя мы жили и в доме, но мы хозяйство не держали. У нас из хозяйства были только собаки. А сейчас вот мы всему этому учимся, и нам это очень интересно. Довязали мы с вами до конца вот этот ряд, это у нас 1, 2, 3, 4 ряд по счету начала вязания. Опять находим верхнюю петельку, получается вот очень туго вяжу, поэтому очень трудно вставить. И вяжем соединительный столбик. Дальше мы с вами будем вязать самостоятельно, я уже не буду вам показывать каждый ряд. Еще раз объясняю, прибавку мы делаем, находим галочку. Так, сейчас я поближе покажу. Так, находим вот эту вот галочку. И в первый столбик вот этой нашей галочки вяжем 2 столбика с одним накидом. Все остальные столбики вяжем по одному. Опять дальше довязываем до вот этой галочки. В первый столбик вяжем 2 столбика с одним накидом. В остальные столбики вяжем по одному столбику с накидом. И так в каждом ряду. Поэтому вам говорю, что очень просто и легко считать. Не надо будет считать все столбики. И нам нужно связать, вот мы берет с вами когда вязали, у нас диаметр нашего берета мы вязали, если не ошибаюсь, 27 сантиметров. Нам нужно связать подклад чуть-чуть меньше. Если здесь 27, у кого 27, у кого 26, у кого 28, вяжите примерно на 1 см меньше. То есть, если вот здесь у нас диаметр 27, то диаметр подклада мы вяжем 26. Вот видите, вот наш диаметр подклада вяжем 26 см. То есть, измеряем мы вот так диаметр через центр. Когда у нас станет 26 сантиметров. Ну, у всех по-разному ниточки разные, поэтому говорю в сантиметрах. Ряды получатся у всех разные. Это зависит и от ниточек, и от крючка от манеры вязания то есть, от плотности вашего вязания. Поэтому говорю в сантиметрах: у меня берет связан, был диаметр 20, 27 сантиметров диаметр нашего подклада должен быть чуть меньше я буду вязать 26 сантиметров диаметр моего подклада и вот когда уже вот свяжем вот такой скажем блинчик встретимся и будем вязать дальше вот связала я с прибавками вот такой круг получилось у меня диаметр, 25-25 с 25 половиной. Если свяжу еще один ряд, получается 27. Поэтому я остановлюсь вот на 25-25 с 25 половиной. Потому что если свяжем 27, ну он будет там внутри мешать нам. И поэтому лучше связать чуть меньше, чем больше. И вот сейчас нам нужно просто связать по кругу, так же, как мы вязали, рядами. Столбиками с одним накидом по кругу вяжем сейчас 6 рядов без прибавок, просто вяжем по кругу там, где делали прибавки, уже ничего не делаем. И просто вяжем по кругу просто без прибавок, как только свяжем сейчас 6 рядов, дальше будем делать убавки, провязала я 6 рядов без э, прибавок, и вот сейчас нам нужно будет начать уже делать прибавочки убавочки извините так для того чтобы нам не ошибиться в размере ну потому что у всех разная плотность вязания и мое количество рядов может не совпасть с вашим количеством рядов поэтому каждый раз вы провязав ряд 2 с убавками и вот сейчас нам тоже нужно померить мы свой я вот вывернула его получается он вязался вот так Теперь я вывернула его, чтобы вот наша лицевая сторона, вот изнаночная, вот лицевая сторона была у нас, когда вы посмотрите его внутрь берета, она должна быть вот так. Вот, видите? Сейчас, чтобы нам правильно измерить, все ли у нас совпадает с размером, мы берем обычный маркер, крючочек. Находим серединку здесь, так, и находим вот эти, не попали, и находим серединку вот здесь, так. Совмещаем эти две серединки, и здесь вот захватывая оба полотна, то есть полотно нашего берета и полотно нашего подклада, так. соединяем, Вот видите, соединилось. Сейчас вот будем каждый раз, мы уже отцеплять здесь не будем. Вот сейчас мы расправляем весь внутри там наш подклад. И сейчас уже начнем делать у бабочки. Расправ распределили, посмотрели, что у нас ложится нормально там внутри. Так, вот смотрите. Видите, как он сейчас вот лег. Он, конечно, еще немножко здесь не расправленный, потому что только связался он не отпаренный, не простиранный. Ну вот, показываю с этой стороны. Вот, посмотрите. Надеюсь, вам всем видно. Вот он ложится вот так. Сейчас мы смотрим и будем делать с вами убавочки. Мы просто вот так ее вытаскиваем, не отсоединяя от нашего берета. Находим, где у нас вот были здесь прибавки. Вот они. И примерно в том же месте, такое же количество, мы делаем убавочек. Вяжем также дальше столбики с одним накидом. У нас вот здесь в всегда была прибавка. Значит и мы здесь также вяжем 3 воздушные петли. И вот здесь сразу сделаем убавку. Убавку делаем не довязывая два столбика с накидом, мы их провязываем вместе. Дальше находим, где у нас были вот, вот эти прибавочки. И напротив примерно вот этой прибавочки мы тоже делаем убавку. Совмещаем вот нашу петельку. Вот здесь у нас будет убавка. Чтобы потом уже не искать каждый раз убавку, нам нужно примерно количество вот здесь посчитать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и вот следующий 10 11 мы сделаем убавку можно еще посчитать по-другому посчитать вот здесь количество где у нас была последняя прибавка посчитать количество э, от этой прибавки и до этой прибавки и также вот Провязывая вот такое количество, у вас получится, может быть, другое количество столбиков, не такое, как у меня. Просчитываем между прибавками столбики. Сделали убавку. Провязали вот такое же количество столбиков без убавок. И там же, где делали прибавку, делаем убавочку. У меня это число получилось 9. Я сейчас должна буду провязать 9 столбиков без накида и сделать убавочку и так дальше вот будем вязать мы с вами до конца ряда теперь вот у нас сейчас уже остается прямо совсем маленько до вот нашего вот здесь будут у нас убавления. Тут несколько рядов всего. И здесь уже будет у нас без убавлений. Теперь после каждого ряда, после каждой убавки мы будем мерить. Поэтому мы вот эту вот серединку, мы ее не отцепляем. Мы будем после каждого провязанного ряда, мы будем примерять правильно у нас все ложится. Я потому что еще раз повторяю, что у каждого человека разная плотность вязания, и поэтому количество рядов и размер может получиться разный даже при вязании одним и тем же крючком и одними и теми же ниточками. Так, давайте с вами свяжем рядочек этот и опять примерим наш подклад к нашему берету. Связали ряд с убовками. Вот они наши убавочки. И опять мы примеряем наш подклад к нашему берету. Кому-то может быть это покажется муторной работой, я не спорю. Но тогда, каждый раз примеряя вот наш подклад к нашему берету, мы добьемся того размера, который нам нужен именно. По размеру нашего беретика чтобы он был и не меньше и главное не больше чем наш берет иначе он будет внутри фолдить и будет просто нам мешать когда мы его будем одевать он будет вот в этом месте где мы сейчас делаем убавки он будет топорщиться и будет нам просто мешать тем более я взяла другую совсем пряжу намного толще так вот смотрим у нас вот он видите остается совсем уже у нас немножко вот если вывернуть остается вот тут у нас 23 рядочка всего провязать вот до того момента когда у нас уже здесь убавок нет еще значит делаем опять вот расправляем смотрим да у нас еще немножко вот нужно провязать опять вытаскиваем подклад и вяжем количество рядов которые вам нужно будет до того как мы вот этот вот дойдем до с вами до ободочка в ободочке у нас вот здесь уже нет э, никаких убавлений и нам здесь вот нужно вот дойти до этого вот ободочка так давайте с вами будем свяжем самостоятельно делаем убавочки в тех же местах или можно и в других местах сделать допустим если вы сделали бабочку вот здесь и вот здесь. В следующем ряду можно ее сделать вот здесь, посерединке. А можно делать в тех же самых местах, где мы делали раньше. Давайте свяжем с вами сколько вам нужно рядов. У меня это будет 2 или 3 ряда, я еще точно не знаю. Я сейчас 2 ряда свяжу, тоже по померяю. Буду дел также делать в, в каждом ряду бабочки. Давайте свяжем самостоятельно еще несколько рядочков тому, кого сколько получится. И встретимся уже, когда дойдем до ободочка. Я связала еще 4, 3 рядочка с убавками. И вот как раз я дошла до нашего ободочка, где уже заканчиваются ряды с убавками. Вот так вот. Сейчас попробую вам вывернуть, показать, как оно все это сидит. Конечно, немножко оно будет снаружи не так, как внутри смотрится. Так. Вот как у нас на данный момент смотрится наш подклад. Так как у нас подклад немножко меньше, чем это, здесь у меня все внутри собралось. Сейчас мы его обратно вывернем. Вот видите, здесь вот оно просто подтянется все здесь просто больше тут меньше ничего страшного все равно но все дошло вот уже до ободочка сейчас я свяжу два, наверное рядочка здесь и будем э, присоединять э, к вот этому ряду последнюю последнему ряду нашего билета соединять э, с последним рядом нашего подклада так все я обратно его вот еще раз показываю вот так вы выглядит у нас подклад Сейчас я его все обратно выверну, и мы просто с вами свяжем сейчас у кого сколько выйдет. У меня может быть 2-3 ряда, у кого-то больше или меньше, пока мы не соединимся размером, вот с последним рядом, то есть, вот чтобы ободочек и наш ободочек нашего берета и ободочек нашего подклада совпали по высоте. Давайте свяжем с вами дальше. Связала я еще два ряда без убавок. И вот как раз у меня получилось, что... Вот уже, посмотрите, уже совсем-совсем прямо совпадает наши, наши два полотна. Сейчас вот эту ниточку мы закрепим и уберем совсем ее. Она нам больше не нужна будет. Так, дальше мы будем вязать э, рядочек вот этими нитками основными, которые мы вязали перед. Э, Но прежде чем начать соединять два полотна, нам нужно с вами взять маркеры или, допустим, английскую булавку, кому как, что удобнее, чем пользоваться. Так, вот совместим с вами до начала ряда все поправим там внутри чтобы у нас все там легло как надо и вот начнем с вами прикреплять чтобы мы у нас количество столбиков которые находятся на полотне подклада и количество столбиков на самом берете может никогда не совпасть тем более у меня ниточки э, другого качества намного плотнее и толще чем ниточки с которых связан берет даже если вы будете одинаковых ниток вязать у вас может там на несколько петель не совпасть количество петель в крайнем ряду берета и в крайнем ряду подклада поэтому мы сейчас вот все аккуратно все распределяем и будем чтобы у нас никуда ничего не сдвинулось. Так, опять дальше подтянули. Так. С противоположной стороны. Также вот. Можно 3-4, сколько удобно, сколько есть. Но вот чем чаще мы его закрепим, вот эти наши два полотна кто а меня бегает, балуется собака не обращайте, пожалуйста, внимания на эти звуки закрепляем, чтобы у нас, вот когда мы будем вязать лишние петельки не остались, допустим, в одном месте вот сейчас мы закрепили и вот мы будем сейчас вязать вот этой ниточкой соединяя захватывая сразу и вот это полотно и полотно нашего билета в каждую петельку и вот там где у нас вот маркер в конце будет петелечки не совпадать можно немножко допустим на одну две петельки сдвинуть полотно так находим здесь петельку и находим здесь и вяжем столбик без накида так дальше также находим здесь столбик здесь столбик и вот нам нужно вот так вот постепенно все не торопясь соединить два наших полотна Сейчас до первого маркера довяжу и увидим сразу с вами, есть ли у нас там лишние петельки, они, ну, все равно, наверное, будут. Вот посмотрите, видите, у меня соединяются два полотна. Смотрим, что вот наше количество вот этих петелек столбиков больше чем вот это количество значит мы вот провязываем следующую петельку вот эту захватываем сюда и обратно вот в ту которую провязывали чтобы нам без всяких вот ущемлений там без всего чтобы у нас не было защипов аккуратно соедини два полотна. здесь опять вот смотрите, видите количество петелек, опять вот это немножко больше. я вот, до конца до маркера довяжем. вот видите здесь две петельки, а здесь у нас три петельки. вот эту петельку за так ближе сейчас покажу. Вот эту петельку, которую мы уже провязывали, вот она у нас, мы захватываем следующую, с вот этого, где больше у нас, и крючочек вставляем обратно в эту же петельку и провязываем столбик без накида. И дальше, вот видите, у нас количество петелек наших совпало. Здесь совершенно ничего не видно, видите? Все ровно аккуратно и с этой стороны тоже совершенно ничего не видно так будем довязывать с вами ряд до конца соединяем с вами два полотна вот этот маркер у нас можно будет уже убрать и вязать дальше до следующего маркера также под допустим довязали до половины смотрите что вот это количество или вот это у нас больше и вяжите как я вам показывала. Довяжем и встретимся уже, когда будем оформлять наш край. Довязала до конца ряда, соединила наши два полотна берет и подклад. Так вот все, что вот что получилось. Все видите ровно, аккуратно. Петельки я вам показала. Если они у нас не совпадают, как их Соединить, уменьшить количество петелек с одной стороны. Так, дальше вот я буду обвязывать. Мне очень нравится обработка края рачьим шагом. Вы можете обработать край, можете оставить вот так, как есть. Провязать можно еще один, просто рядочек столбиков без накида. Можно обработать любым другим способом. Я буду обрабатывать э, рачьим шагом. Мне нравится, э, как вот он смотрится на окантовочке вот сейчас весь рядочек будем с вами провязывать если кто-то тоже решит провязать врачьим шагом весь рядочек будем провязывать и все на этом наш берет уже будет полностью готов Как раз у меня осталось прям, вот смотрите, такой вот остаток, это у меня осталось смотка, с целого, со 100 граммового. Еще чуть-чуть даже останется прям, вот, тютелька в тютельку. Сейчас на обработку хватит, И еще немножко останется. Сейчас я закончу этот ряд. Покажу вам результат закончила я обвязывать край берета рачьим шагом сейчас вот закреплю ниточку обрежу ее и спрячу вовнутрь и наш берет с подкладом теплый получился готов так вот посмотрите что у нас получилось он прям получился такой тяжелый плотненький я уже думаю что он вообще не будет никак продуваться прям на зиму, особенно на ветреную зиму будет вообще очень хорошо и вот смотрите, даже учитывая то, что подклад другого цвета у нас ничего нигде не видно что у нас там подклад другого цвета сейчас покажу вам, как он будет сидеть на манекене вот так вот он смотрится на манекене. Да, вот забыла убрать маркер. Мы его сейчас убираем. Можем, конечно, прихватить вот здесь вот. На месте маркера можно прихватить ниточками, чтобы подклад не вылазил, так скажем. Но вот я бы на вашем месте... Но не стало, потому что э, будет очень толстая шапка. Если вы захотите ее постирать, она будет очень плотная и будет очень долго сохнуть. Вот сейчас я вам покажу маркер, мы сняли. И когда вот э, нужно будет постирать, мы просто ее выворачиваем, разъединяем два полотна. Ну вот, еще раз показываю, как вот она смотрится на манекене сейчас вот покажу вам вот смотрите при стирке можно конечно вот прихватывать здесь ниточками но потом вот когда стирать можно будет просто убирать и вот смотрите вы просто вот так вытаскиваете и вот это будет шапка берет будет намного быстрее сохнуть вам будет удобнее Ну и можно, конечно, и на форму на э, какую-то натянуть, на тот же манекен, вот как у меня. Но тогда сохнуть будет намного дольше. Вот так будет сушить. После стирки, конечно, берет будет удобнее. И потом обратно вот так же вставили его. Если нужно, прихватили, если вот он... Э, ну, вообще, в принципе, вот он, э, тот берет вот у меня связан уже давно, и он... Подклад он не выворачивается сюда, вот он не вылазит, потому что тут все плотненько. Для удобства можно еще прихватить вот здесь по краю. Вот эти взять ниточки, которые мне вывязали. И вот здесь, где заканчивается у нас вот ободок берета, тоже прихватить вот здесь. Ну вот по опыту знаю, что в принципе больше ничего делать не надо. Подклад он не выворачивается, не торчит, когда вы носите. Он сидит прямо по голове очень хорошо. Ну вот такой вот у меня получился берет с теплым толстым подкладом. Надеюсь, что мой мастер-класс вам понравился и пригодится еще на будущее. Если вам все понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.